Как часто вы готовите дичь? У меня случается это крайне редко, раза два в год, и это всегда праздник. Подхожу к выбору блюда крайне ответственно. Недавно мой взгляд пал на этот оригинальный рецепт. Главная проблема такого мяса, это сухость. Для того, чтобы этого избежать, следует добавить сочности с помощью других ингредиентов. В этом варианте с этой задачей справляется шпик. Я вам предлагаю узнать о том, как приготовить фазана в духовке, и лучше всего запекать птицу в рукаве, тогда отличный вкус будет обеспечен. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Для начала промойте и обсушите тушку, затем натрите ее со всех сторон смесью из соли с карли, оставьте фазана мариноваться на 20 минут. Потом переложите птицу в кастрюлю, Залейте ее вином, маринуйте мясо 1-2 дня в холодильнике, за это время переверните тушку 3 раза. После этого нарежьте шпик полосками. Затем прикрепите к фазану шпик с помощью зубочисток, как на фото. Ставим лайк и подписываемся. Переложите птицу в рукав, закрепите его, уберите фазана в духовку при 180 градусах на 40 минут. Потом рукав разрежьте, а тушку оставьте еще на 15 минут в духовке. Фазан готов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Фазан 1 штука. Шпик с виной, 300 грамм. Вино белое, 150-200 мл. столовые, Соль, 0,5 чайных ложки. Карри. 0,5 чайных ложки. Количество порций 6-8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Еще увидимся.